Сердце вставил в фанских горах, теперь бессердечно хожу по равнинам, И в тихих беседах, и в шумных пирах я молча мечтаю о синих вершинах, когда мы уедем. Доседаем мы наши машины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины, какими здесь станут пустыми пути, как будут без нас одинокие вершины. Лежит мое сердце на трудном пути, Где гребень высок, где багряные скалы. Лежит мое сердце, не хочет уйти, По маленькой рации шлет мне сигналы. Когда мы уедем,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 Делаю вид, что прекрасно живу, Пытаюсь на шутки друзей улыбнуться. Но к сердцу покинутому моему Мне в фанские горы придется вернуться. Когда мы уедем, уйдем уйти. Сидлая, мы наши машины, Какими здесь станут пустые пути, Как будут без нас Одинокие вершины, Какими здесь станут пустые пути, Как будут без нас Одинокие вершины. Здравствуйте! Все, аплодисменты закончились. Дорогие друзья, 23-й год подряд, день рождения Юрия Висбора, мы собираемся с друзьями в самых хороших залах Москвы, чтобы этот день рождения отпраздновать вместе, спеть его песни, вспомнить этого замечательного человека. А сегодняшний концерт ведем мы. Ну, мог бы не представлять, конечно, но порядка ради. Значит, вот в одном из первых концертов эта девочка вышла на сцену совсем маленькой. И действительно надо было кричать, что да, это Варя Висбор, это там внучка. Сегодня, когда ее плакатами заклеена вся Москва, когда у нее гастроли по всей России и за рубежом, представлять ее уже нет нужды. Но все-таки порядка ради. Варя Висбор! И э, артист... Режиссер, певец, ты еще не все, литератор, заслуженный артист России Борис Львович. Замечательно. Замечательно, очень круто представила и артист, и режиссер. Да, красиво. Хотя, надо сказать, что у Юрия Висбора вот этот список ипостасий был гораздо длиннее. Давай я зачту небольшой кусочек из его книжки. И я помогу. Он пишет про себя. Я рыбачил Стоял с перфоратором смену Менял штуцера на нефтедобыче Учился навигаторскому делу Водил самолеты Участвовал во взрывных работах Снимал на зимовках показания приборов Был киноактером, прыгал с парашютом Стоял на границе в наряде Служил радистом и заработал первый класс Ремонтировал моторы, водил яхту Сочинял песни, пьесы и прозу Выступал с концертами, тренировал горнолыжников Был учителем в школе, работал на лесоповале Водил в горах и на севере Альпинистские туристские группы Строил дома Занимался подводным плаванием себе. Все это я делал во имя своей основной профессии Я журналист, журналист. Наш э, вечер начинается с одной из самых давних Песен Юрия Висбора. Я услышал ее, когда мне было 14 лет. Ее пели везде, у каждого костра, в каждой палатке, в электричках, на кухнях. Никто автора никакого не знал. Так и считалось. Народная. Называется она Шхельда. Помните? Поет Олег Осипов. Началась лето жаркое, шельда белым вела. Осень дождями жаркая, гости ко мне пришла. Снова туманы вижу я, свесились с гор крутых. Осень девчонка рыжая, ясная словно. Что ты так смотришь пристально, Толком я не пойму. Мне словно зимний пристани Моется одному. Тихие зори праздновать, молча грустить в тьме. Наши дороги разные и перекрестков мы не. Песни, версты длинные, Парень один поет. Снова дожди тоскливые, А наверху метет. Песни, как версты длинные, Парень один поет. Конечно же, вы знаете, что Юрий Висбор дружил с космонавтами. Это факт. А знаете ли вы, что он стал автором самой космической песни? «Домбайский вальс» — первое музыкальное произведение, прозвучавшее в космосе. Его исполнил космонавт Александр Иванченков, который, в свою очередь, пронес на станцию «Салют» гитару, Производство московской мебельной фабрики это да. собственно говоря единственный инструмент который мог вынести перегрузки при взлете но ну, учитывая возрастной состав нашей аудитории я думаю что многие из вас начинали с этой гитары стоила 7 рублей 50 копеек помните О, откивают У молодых не такой реакции не дождешься друзья мои значит эта песня которую вы сейчас услышите она у космонавтов числится неизменным талисманом считается что Петь эту песню в связи с полетом Это хорошо и э, к удаче Поет Валерий Чечет, Санкт-Петербург Лыжи у печки стоят Гаснет закат за горой Месяц кончается март Скоро нам ехать домой, Здравствуйте, хмурые дни. Горное солнце, прощай, Мы навсегда сохраним. В сердце своем этот край нас провожает с тобой, Гордый красавец Эрцог нас ожидает с тобой ила дальних дорог. Вот и окончился круг. Помни надейся скучай Снежные флаги разлух вывесил старый домбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо в песню допеть. Нам надо б меньше грустить Снизу кричат поезда Ранее всходит звезда Где-то лавины шумят Снизу кричат поезда Ну-ка, март Ранее всходит звезда где-то лавины шумят. Ну, поскольку это вот космическая тема, мне выпало сегодня петь песни, так или иначе, связанные с космосом, то вот еще одна замечательная песня Висбора. Когда-нибудь страшно подумать, когда...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 Мы вернемся разлуку изъяв из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади, И, может, удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался, тогда в молодые года, тогда в молодые. Года, Обнимем мы наших любимых подруг Скинем рюкзак с плеча В забытую жизнь, в замечательный круг Бросимся сгоряча Там август, как вилы, вонзает лучи Теплым стогам в бока Там тянут речные буксиры в ночи На длинных тросах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 Тогда В молодые года Другие ребята Со нами пойдут Дальше, чем мы с тобой А нам оставаться По-прежнему тут Что ж, отгремел наш бой И если покажется Путь не невезуч И что на покой пора Не даст нам покоя Ни память, ни ключ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 Тогда в молодые года, тогда в молодые года. А сейчас на сцену выходит Юра Лобиков. Наверное, мы увидимся не скоро. Поскольку улетаем далеко, Наш порт обыкновеннейшее поле С сухой травой и норами цурков. В том поле, приготовленное к стартам, Стоят без труб и весел корабли, ведь притяжение звездного пространства Сильнее притяжение Земли. Нам уходить от зелени и снега, Нам постигать порядок неземной. И каждый шаг, ведущий прямо в небо, Оплачивать космической ценой. Нет, не забытых в этом славном братстве Товарищи, что к цели не дошли, Но притяжение звездного пространства. Сильнее притяжение земли. Мы учимся невеликою звездою Над звездами вечерних городов. Мы машем вам из космоса рукою, Как машут с уходящих поездов, И на земле рожденный ветер странствий, Уносит дальше, чем мечтать могли До притяжение звездного пространства Притяжения земли Юра Лобиков На сцену выходит заслуженный артист России Борис Галкин Спокойно у нас еще все впереди, Пусть шпилен ночной колокольни, беда ковыряет в груди, Не путы конец и кончину, рассветы, как прежде, трубят, Кручина твоя не причина. А только ступень для тебя, по этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, Идем, схоронив нетерпение В промытых ветрами глазах, Видения видали ночные У паперти Северных гор. Качали мы звезды лесные На черных глазищах озер, скрипят под ногами ступени, Мол, прожил и все стороной, скрипят под ногами ступени, А годы висят за спиной, И куришь ты все беспокойно. И тень под глазами лежит, и зябнет походная койка, И черная птица кружит.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 пролетят уже и отлиты те пули, что мимо тебя просвистят. Борис Галкин. Вы знаете, особенно приятно. Приглашает на эту сцену людей, которые лично знали Юрия Осича. И сейчас на сцену выйдет академик, лауреат премии Булата Куджавы, заслуженный деятель искусств, поэт Александр Моисеевич Городницкий. Спасибо. Спасибо, друзья. Вот открыли, наконец, моему многолетнему друге, другу Юрию Висбору доску. Замечательную доску. Если кто не видел на сресенке, обязательно посмотрите. Доска эта сделана на народное средство. собирались специально средство. И было замечательное открытие. Это был настоящий праздник для Москвы, для всей России. Люди из-за рубежа приехали посмотреть на это открытие. Одна маленькая деталь. Официальных представителей управления культуры Москвы не было. И это как бы это неоднократно отношение к Визбору было и, к сожалению, остается. Так же, как остается неизменной народная любовь. Потому что самый поющийся после своего ухода автор не наши замечательной классики Юра Висбор на всех фестивалях. Молодежь его поет и будет петь, и в этом, наверное, основа. Я же хочу сказать вот о чем. Понимаете, Висбор и горы. Визбор и Арктика, визбор и журналистика, визбор любовь, все это понятно. Есть еще одна тема, которая ко мне имеет прямое отношение: визбор и море. Если Высоцкого, который никогда не воевал, фронтовики считали своим и даже говорили, что озеки думали, что он где-то все-таки сидел, то все моряки, можете мне поверить, любят Юру Визбор и считают его своим. И это очень важно, потому что вот у меня дома в московской моей комнате, в кабинете, на стене висит старый военно-морской флаг Советского Союза, знаете, такой с сероповым молотом, серо-белый-синий. И там 33 года назад, когда мне исполнилось 50 лет, а Юрыш меня моложе на акт, написано его рукой, я это бережно храню, старшему матросу Городницкому, матрос Визбор. Я еще спросил его, помню, Юра, а почему старшему? Ну как же, смелся он, ты же у меня старше на год, а я моложе тебя, дольше жить буду. Это был 83-й год, один лишь год оставался до его трагического ухода. Я вспоминаю песню, у него много морских песен, которые все моряки поют на всех судах, но эта песня почему-то мне особенно близка. Вот она. А Озотнув Кострома, стучит вода. В сетях антенн запуталась звезда. А мы стоим и курим, мы должны Прослушать три минуты тишины. Молчат во всех морях все корабли, Молчат морские станции земли И ты ключом, приятель, не стучи Да эти три минуты помолчи Быть может, на борту каком пожар Пробойно в корме острить ножа а может быть, арктические леды Корабль не выпускает из беды Но тишина плывет, как океан Ради сказал порядок капитан До ледов идущий скрежет, то зима Шесть баллов бьет по сону каскало. Но тишина Крадется по бедам Радист сказал Порядок капитан До осень бьет в антенны До зима Шесть баллов бьет по сону каскало. Спасибо. Поет Инна Разумихина. Эта замечательная песенка называется ⁇ Апрельская прогулка ⁇ Когда последний снег нам не сказал жаль, когда в пустых лесах негромко и случайно Из дальнего окна доносится рояль, Когда в пустых лесах негромко и случайно. Из дальнего окна доносится рая, И ветер там держит кружение занавески, Там от движения нот чуть свякает хрусталь. Там девочка моя еще ничья не документальных фильмов на ОТР. Понедельник. Цена крепкой брони. Фронт 69-й параллели. Никель. Вторник. До последней крошки хлеба. Блокадники. Среда. Подвиги в тылу врага. Фронт за линией фронта. Четверг. Страшный урок Памяти. Украденное детство. Малолетние узники концлагерей. Пятница. В сердце маленьком, горе бездонное. Мое военное детство. Документальное кино с понедельника по пятницу. На общественном телевидении России. Большая страна это всегда большие возможности. За забором может ли частная собственность изменить общественное сознание? Бизнес и общество. Конфликт интересов. Как не навредить друг другу? Роман и Людмила. Поэма в спорте. Зачем в простом селе Пермского края понадобились татами? Программа ⁇ Большая страна ⁇ Завтра на общественном телевидении Россия. Игорь и Аристар Хливановой. Это не КГБ, брат. Это мафия. Все в крови. Станислав Садальский. Как проморгали выясним потом? Поднимать вертолет, и дать им добраться до трассы. Марина Зудина. Я верю в судьбу. Полоса на удач позади. Все. Мы закрываем ей дорогу. Александр Пороховщиков. Наш же русские люди. Мы должны помогать друг другу, где мы не находились. Разве ты мне не помогла в такой ситуации? Боевик 30-го уничтожить. Воскресенье на общественном телевидении России. Записных книжек Юрия Висбора. Одна из самых памятных для меня лично работ участие в советско-итальянской картине под названием Красная Палатка. Вы помните, генерал Нобели в 23-м году полетел на Северный полюс на дирижабле, скинул туда кресты знамя, освещенные Папой Римским, но на обратном пути отклонился от курса в связи с тем, что экспедиция была организована фашистской газетой Ла Темпо. И Нобели хотел открыть хотя бы маленький островок в Ледовитом океане, чтобы назвать его остров Муссолини. Тогда бы он оправдал свою экспедицию. На этом пути. Его подстерегла буря Дирижабль разбился Все нобелевцы остались на льдине И спасли их советские моряки на ледоколе Красин Помните? Да Мне там была предложена роль Чеха Его звали профессор Бигоуник Фильм это решено было сделать так называемым Копродакшн Абсолютно полное совместное участие Их команда, наша команда, наши рубли их лиры. Роль генерала Нобеля играл Питер Финч, который снялся более чем в 100 фильмах. Очень опытный актер, хороший человек, миллионер, воевал. Симпатичный мужик. На роль Амундсена согласился Шон О'Коннери. Тот самый, что сыграл Джеймса в в семи фильмах. Один из очень немногих актеров в мире, который заплатил гигантские деньги, чтобы быть первым в титрах любого фильма, в котором он снимается, даже если это эпизод. Снималась в нашей картине также небезызвестная девушка Клавдия Кардинале. У нас ее в группе звали просто Клашки по домашнему. Потом начались большие снежные заряды, жуткие метели, и потихоньку мы оказались в условиях, в которых жили нобелевцы настоящие. Все стали глядеть на меня и намеки делать, что в английском флоте в такой ситуации съедают самого толстого первым. Тогда я написал слова про нашу съемочную группу на мелодии песни, которые пели наши итальянцы. А, оригинал, говорят, жутко неприличный, матерный практически, но у меня-то все в порядке, ну, почти. Там есть пара иностранных слов, я их переведу. Первое, парапонце понцы, по никто не знает, что это означает. Ничего не означает, тритатушки-тритата, вот как это переводится по-русски. А вот вторые слова, дама ля ме бьон дама ля ме означает давай-ка еще раз, блондинка, давай-ка еще раз, очень простой перевод. Музыка. Мы летим, не беспокоясь, парапон, ципон, цепо. Все на север, все на полюс, парапон, ципон, цепо. Вся команда уштурвала, и собака генерала Доминовый пионтир, доминовый пионтан Ветербург над Европой, парабонцы, парабонцы, покерижал летит как куха парабонцы, парабонцы, покерижал, и не выдержавший груза, оторос из тулуба, даме ламе мюнгина, даме ламе мюнга. Мы собрали все продукты, парапонцы, понци бо, пимикан на уши, фрукты, парапонцы, понци бо, И на льды пустые глядя, тосковали лишь ахтамах, ахтамы дамы дамы дамы дамы дамы дамы Зачитать Милана, Парабон Ципон Ципо не выходит из тумана, Парабон Ципонцепо, и плевал на нас саратье, капитан фашист-романья Дамэнабе, на дам эдаме, йодда был немножко. Прекрасен, поработай, он ципо бо. Ледокол, товарищ, красен, поработай, он бо. Он пробил к спасению тропы ты ды пузом, дамы ну, дам да. Снова мы пришли на Тиму, поработай, Повторится совместную картину парабонцы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, со всей Европы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, все парабонцы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, парабонцы, а чтобы не убивали, будет флажка кардинали. Давай sí. А сейчас на сцену выходит <связь> Наталья Дудкина. Она исполнит песню Ады Якушевой Если б ты знал.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 по улыбке твоей, как часто я теперь завидую ей, Моей сопернице новой. Если б ты знал, и если б ты имел все время в виду, Что в этом доме даже лестницы ждут тебя зимой и летом,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 если б ты знал об этом, Наталья Дудкина, Наташенька, не уходи. Дорогие друзья, приберегите ваши аплодисменты на секунду позже. Значит, такой день этот, в нем рождаются специально, видимо, талантливые люди. Ты, Наташа, может, не помнишь, но у тебя сегодня день рождения. Поэтому от имени всех сидящих в зале и стоящих за кулисами прими цветы, прими подарочек от организаторов концерта и дайте Бог здоровья на 120 лет. Дорогие друзья, на сцену выходят Галина Хомчик, Алексей Иващенко, а также Мария иващенко и Алексей Хомчик. Семейный диалог. и асфальт. А я устала, Носилась целый день напрасно. О, была у Сашки, угу. Купила мыло и файл. Как, как нам хорошо, Как, как хорошо нам жить на свете. Дождь, видимо, прошел, Наступит скоро теплый вечер. Как все поет вокруг, и птицы весело щипечут. Ах, дорогой мой друг, как хорошо нам твоем с тобой. Как бьется сердце? Ну от чего ж так бьется сердце? Все от погоды угу. меняет климат свой земля. Зачем живу я? Куда от этого мне деться? Пойди немножечко приля Как нам хорошо Как хорошо нам жить на свете Дождь, видимо, прошел Наступит скоро теплый вечер Как все поет вокруг И птицы весело щебечут Ах, дорогой мой друг Как, как хорошо, хорошо нам вдвоем с тобой Ну что молчишь ты? Ну что молчишь ты, что с тобою? Да ничего я, сижу, гляжу себе в окно. Послушай, милый, наверное, с женщиной другою. Ты жил бы так же. Наверное, так же, все равно.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 Поет артист театра имени Моссовета Евгений Вальц. Вот и опять между сосен открылась картина. Путь к небесам, что стенами из камня зажат. Здесь на рассвет. Золотые взирают вершины И ледники, как замерзшее небо, лежат Этот белый в снегах горнолыжный лицей Палацея от наших несчастий Мы не верим словам, но в Все мы счастливы были отчасти Эти хребты нам сулили и радость, и беды и издалека звали нас, чтобы мы их прошли Эти снега нас не раз приводили к победам А иногда приводили от дружбы к любви Этот в белых снегах горнолыжный лицей Панацея от наших несчастий не верим словам, но вальблагницы Все мы счастливы были отчасти. Если же уйдем, то уйдем обязательно с верой, с верой, что вслед нам помолится старый монах. Этот в белых снегах горнолыжи. Панацея от наших несчастий Мы не верим словам, новаль-клагерецей Все мы счастливы были отчасти Этот белых снега, горналыженный лицей Панацея от наших несчастий Мы не верим словам, новаль-клагерецей Все мы счастливы были отчасти Пожалуйста, встречайте хореографическая группа «Арабеск». Швек сильнее всех ракет. Но все же таки мы делаем ракеты, извините. Перекрываем Енисей, а также в области Сейчас на сцену выходит коллектив «Журавлиная родина» Сергей Посад. Руководители Светлана и Владимир Цивкины. Хармейстер Ольга Ким Щепилова. Лекция лучших отечественных фильмов на ОТР. С понедельника по четверг. Криминальный сериал «Демоны». Бывших бандитов не бывает. Даже если ты завязал с криминалом и занялся легальным бизнесом, прошлое не отпустит. Оно будет идти по пятам и следить из-за угла. А в самый неожиданный момент выстрелит тебе в спину. Демоны. Смотрите на общественном телевидении России. Вести бизнес в России – дело трудное и неблагодарное. Основное препятствие, по мнению предпринимателей и экспертов, излишний контроль со стороны государства. Как гражданин, так и предпринимателя. предприниматель. А предприниматель – это всего лишь частный случай. Гражданин всегда является уголовником. Легко сделать из бизнеса врага. Ну что ты без бизнеса будешь делать? Ты же умрешь с голода. Конечной целью всех должно быть создание там классных условий жизни. То есть сервиса для конечного покупателя, для конечного потребителя. За столом сидят трое – Покупатель, продавец и чиновник. Договорятся ли они? И главное, что ждет малый и средний бизнес в России? Ответы на эти вопросы в этой студии. Программа «Правда». Завтра на общественном телевидении России. Ты ушел и не вернулся. Ты погиб, хотя мне обещал вернуться. Я уже другая. Другое тело, голос и глаза... Для того, чтобы случилась эта странная встреча, должна была произойти катастрофическая ошибка. Товарищ подполковник, со 186-м связи нет. Что вы делаете, мама? Евгений Киндинов, Елена Коренева, Николай Гренько, Инокентий Смоктуновский, Александр Збруев. В музыкальной мелодраме Андрея Кончаловского Романс о влюбленных. В субботу на общественном телевидении России. Большое. Александр Радовский — гитара, Дмитрий Лукдин, клавиши, Петенька Ившин, барабаны, Виктор Шестак — бас-гитара, Сашка Бруни уже убежал, дорогой, флейта. Спасибо вам большое, мы не прощаемся еще, прям встретимся уже очень-очень скоро. Наш концерт продолжается. Борис Львович, что там дальше у нас? Объявляйте. Значит. Друзья мои, у Висбора было такое заявление, он частенько его пользовал в своих концертах. Ну, понимаете, у него в очень многих песнях существовали такие ситуации, но ну, явно с точки зрения морального облика строителя коммунизма, не очень приличные для редактуры. Он вечно там что-нибудь... То он поет, что он едет в такси, у него от разных квартир ключи там в кармане звенят, да, значит, в такси спрашивает, какой, куда его везти, он не запутался в своих там связях, не знает, у него полный карман ключей. И он всегда говорит, и так далее, он всегда говорил, что, пожалуйста, не путайте э, лирического героя моих песен с их автором. Ну так, на всякий случай, чтобы никто потом, все-таки он был членом партии, и, э, значит, очень как-то, вот. Но, тем не менее, так или иначе, э, конечно же, вся его жизнь непростая в его песнях проступает. Артист театра и кино Андрей Красноусов «Навлянки». Сюда коня, бутылки сюда, баранки Везите, друзья, меня в деревню мою навлянки Везите, друзья, меня в деревню мою навлянки В навлянках умы крепки, в навлянках дымы до да санки Да в валенках старики, до да слова само навлянки в старики, да слова само на влянке Там кот сидит у окна и щурится на проселок, там волчья висит луна, над шлемами серых елок, там волчья висит луна, над шлемами серых елок, там подлости никакой, там жизнь картой в добавление. А если уж бьют, то рукой, а вовсе не заявлением, а если уж бьют, то рукой, а вовсе не заявлением, там в шумит в окне компании брат Люфтганза, пока серебры снега, под черным лучом лунище, дорога нам дорога, в вроди. В родимое пепелище Везите меня туда Где вечный покой обещан Подальше от Нарсуда, Подальше от черных женщин Подальше от Нарсуда, Подальше от черных женщин За что же меня в Москву? ущели ущелье ее... В гулянке Мне чудится наяву Деревня моя на влянке Мне чудится наяву Деревня моя на влянке Андрей Красноузов, запомните этого замечательного парубка. <свят> <плодиспроект> uh, у вечной памяти Ады Якушевой есть книжка, которая называется «Три жены назад». А вот они, все три. Коснемся этой важной в изборовском творчестве темы. Вот это Аряд Натановна Якушева, которая подарила ему около ста замечательных песен, которые, вот я иногда думаю, почему я не могу их петь? Я мужик, а не от женского лица, но изумительные, ласковые, нежные песни с прекрасной поэзией. Ну и дочь Таню, конечно, которую называли в свои времена лучшее творение авторской песни. Ну следующую показывайте ну вот пожалуйста честно вам скажу я согласен полностью с теми фразами которые предпосылают этой фотографии и многих, многим другим фотографиям этой актрисы многие киноведы обязательно прежде чем написать Евгению уралова напишут одна из самых красивых актрис советского кино я категорически с этим согласен кроме того замечательный евгений ураловый вчера был день рождения женя мы тебя поздравляем, дорогая. Будь здорова. Так, а ну тащите. Это она подарила Визбору замечательную дочанечку, красавицу и умницу. Ну и классику советского кино вместе с остальными. Вот. Я всегда, когда пересматриваю Юльский дождь, не могу плачу. Думаю, почему это вот так быстро кончилось, уже не вернется никогда. И так далее. Ну что же, третью давайте. Вот она. Нина Филимоновна Тихонова Визбор. Они прожили с Юрой 6 лет, никаких детей у них не было, а вот зато она подарила всем нам вот тот самый концерт, на котором вы сидите. Это была ее идея, и когда впервые собрались обсуждать это дело 24 года назад, она сказала, вот это один из финалов нашего концерта, она сказала, я э, хочу чтобы визбуровские песни, продолжая звучать у костров и в палатках, это отдельное дело, звучали со сцен самых больших залов Москвы. Ну, все захохотали, и, и кто-то спросил Ехидно, что, в в во дворце съездов, что ли? Нет, она сказала, именно, и тут все покатились, а Городницкий крякнул и сказал, Юрка, молодец, надо жениться на женщине, которая будет твоей хорошей вдовой. Да. Вот сейчас песня прозвучит, которая будет посвящена Нине. Ну, вы знаете, вообще с этими визу посвящениями там черт ногу сломит. Значит, э, э, вот од один из адресатов Женя Уралова кивает, да, -да, да Там действительно очень сложно было разобраться. И даже есть у, у Дмитрия Антоновича Сухарева, есть такая замечательная байка, С.С. такое. Якобы визбор встретился с английской королевой, и та была поражена его творчеством и обаянием, и сказала, мистер Визбор, просите все, что хотите, я постараюсь исполнить его глядя ей в глаза, сказал, ваше величество, просьба только одна, никогда не говорите, что солнышко лесное это вы но та песня, которая сейчас прозвучит, она почти наверняка посвящена Нине, Нина рассказывала историю с ней связанную, и была уверена, что это ей, это одна из самых пронзительных и трогательных визборовских песен поет ее заслуженный артист России артист театра имени Моссовета Александр Бобровский Спасибо. О, моя дорогая, моя несравненная ледь, Ледокол мой печален и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда и созвездие лебедь. Непосредственно в медную форточку Смотрит мою. Непосредственно В эту же форточку Ветер влетает, Называвшийся В разных местах То бусон, то Он влетает и с явной Усмешкой письма читает Неотправленные Потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где подружка моя разошелся с тобой на пути? Где гитарой бринча прошагал мимо тихих симфоний? Полагая, что эти концерты еще впереди, И беспечно я лил на баранину соустки мали, И картинки смотрел по утрам на обоих чужих, И меня принимали, которые не понимали. И считали, что счастье является качеством лжи. Одиночество шлялось за мной и в волнистых витринах, Отражалось печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтом катились машины, И в пустынных вагонах метро я летел через годы И в безлюдных портах провожал и встречал сам себя И водили со мной хороводы, одни непогоды И все было на этой земле без тебя, без тебя рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышу, телевизор мне тыкал, красавец, в лицо я ослеп, Не надеюсь на старого друга и горные лыжи. Я пока пребываю на этой пустынной земле, О, моя дорогая, Сравненная леди Ледокол мой буксует во льдах Выбиваясь из сил Золотая подружка моя И сосвездие лебедь Не забудь, упади А в надежь догадайся, спаси Не забудь Спаси Народный артист России Владимир Качан. Добрый вечер. Вообще-то я, э, как в школе говорят, я учил. А это я для какой-то пущей уверенности, что ли, я поставлю на всякий случай. Но я постараюсь этим не воспользоваться. Саша, пожалуйста. Ах, что за дни такие... Настает, куда приводит верхняя дорога. Она ведет немало и немного В запретный сад на улицу твою. Она ведет немало и немного В запретный сад. На улицу твою Ах, больше ты не выбежишь ко мне По мокрым плитам аэровокзала Не скажешь, что в беспамятстве сказала Не поцелуешь пальцы на струне не скажешь, что в беспамятстве сказала Не поцелуешь пальца на струне Как жаль, моя любимая, как жаль Что льдистая дорожка так да, Что радость не предвидится пока что Поскольку не предвидится печаль. Что радость не предвидится когда-то, Поскольку не предвидится печаль. Прощай, моя любимая, Итак, я поджигаю мост, на самом деле, и спички ты представь не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак, и спички ты представь не отсырели, и легок мой обшарпанный На сцену выходит Галина Хомчик По самой длинной улице Москвы По самой тихой улице Москвы Где нет листы Синевые. Там наш трамвай скользит вдоль мостовых. Москва 12, он не ледокол, да и Москва речушка не нева. Но мне с тобой так просто и легко Как будто здесь уже и не Москва А в летних парках развесели дым Легка любовь и ненадежная грудь Но наш вояж на счастье обречен, И не спугнуть бы это невзначай. Судьбы, словно корабль Замечательный речной правой. Я коротко. Юлий Юлий Ким. Я принадлежу к бардам первого призыва. Как и Юрий Поэтому гитара у меня всегда немножко расстроена. Голос не крепкий, но значительный. Когда я ехал сюда, я все думал, боже ты мой, как жалко, что судьба не ко всем относится равномерно. Но так-то заметно, что уже многие барды первого призыва в том числе вступили в клуб 80+. Уже Сухарева вон 85, Городницкого вон 83. Я тоже на подходе. Юрию еще всего-то было бы 82 года. И ему, и Верковский был бы 80 с плюсиком. И как бы мы сейчас все стали, рядом, или наоборот сели на стуле, как сейчас сижу перед вами, заблестели своими лысинами сединою и дружно вы запели хорошую старческую вардовскую песню. Мы патриархи, мы патриархи Нас внуки шлют по адресу Мы недомерки и перестарки Что видно без анамнезу Там где-то бабы гуляют лихо с каким-нибудь молотчиком, А у нас камни гуляют тихо По нашим матче точникам, А у нас камни гуляют тихо По нашим матчам, точникам, У вас, богамы, зимой и летом. Детишки в штатах учатся, а нам дойти бы до туалету, а дальше как получится, а нам дойти бы до туалету, а дальше как получится, уже зубов то. Во рту не видно, Нога едва волочится. И даже как-то признать стыдно, Что помирать не хочется. Но скажем прямо, хотя и стыдно, Что помирать не хочется, А помирать нам рано. Теперь вы так, я думаю, реально вообразили этот, вы, надеюсь, вообразили этот такой седовласый ансамбль, который бы сейчас дружно мне бы подпевал. Но я приглашаю сюда на сцену весь выступивший перед вами творческий коллектив со всеми присущими ему музыкантами, для того, чтобы грянуть в финальную хоровую. Ну что ж, я только подхвачу, я только подхвачу небольшой лекцией. В зале все-таки много молодых, которым не, не вдомек то, что называется. Значит, смотрите, друзья, Физбор закончил пединститут в 1955 году. Ну, там год-другой вправо-влево, это не важно. В это же время, ну, чуть позже поступил Юлик. Ада Якушева, Владимир Красновский, Максим Кусургашев, Борис Вахнюк. Ну, короче говоря, это была целая плеяда пединститутчиков. В университете работал Митя Сухарев и Ген Шангин-Березовский. В Ленинграде Женя Клячкин, Александр Городницкий, Юра Кукин. Где-то толком не соприкасаясь творили Булата Куджава и Новелла Матвеева. В 1956 году, 20-й съезд... И вы знаете, молодым сейчас это непонятно. Вдруг возникло то, что мы называем «оттепель». Это было краткое, но благословенное время. Все эти люди, которые, о которых я говорил, они жили отдельно. И вдруг стали все вместе. ГГБшники следили за каждым словом, а прозевали целое явление. На кухнях под гитарку вдруг полились песни о любви, о походах, о дальних краях О свободе главным образом все пели И Висборг был в их числе И мы сегодня, вот сейчас, когда законч... заканчивается наш вечер Мы решили под эту самую гитарку вместе с вами обязательно Напомнить, с чего это все начиналось Понимаешь, это странно, очень странно но ну, такой уж я законченный чудо Я гоняюсь за туманом, за туманом И с собой мне не справиться никак Люди сосланы делами, люди едут за деньгами Убегают от обиды, от тоски А я еду, а я еду за мечтами за запахом тейди Когда внезапно возникает Еще не ясный голос труб Слова, как, как ястребы ночные, ночные Срываются с горячей губ Мелодия, как дождь случайный. Над ним смеялись все врачи. Куда такой годится маленький, но ну, разве только проще? А что ему все не почел, что ж трубачок так трубачок? Что ему все не почел, что ж трубачок так трубачок? Любви моей, ты боялся зря, Не, не так, так и я страшно люблю. Но мне но было довольно видеть тебя, тебя, Встречать сейчас, улыбку твою. И если ты уходил к другой, Или просто был неизвестно где, Мне было довольно того, того, что твой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 Okay. товарищами у костра Подожди, подожди еще немножко, посидим с товарищами у костра. На далекой Амазонке не бывал я никогда. Mm -hmm. Я когда туда не ходят Иностранные суда и только туда не водили нам только дом отдален от Голливуда, полный суда И слив с пульских давних всегда по четвергам Суда уходит плавник далеким берегам Куда удалим Бразилью, Бразилью, Бразилью Я хочу Бразилью, далеким берегам Только дом Начало начинается судьба, у бетонного причала, у последнего столба, Здесь дали остались бури, здесь земля уже близка, здесь называю голову я прищуришь жизнь искал, И забуду усталивали Эти несколько минут, Здесь меня ограждали о а земля. Теперь... Нашим встречам разлуки высуждены, Тихой печали на ручей юнарной сосны. Не будем смелым подернулись улика страны. Свечи у янтарных сосны, друг с пусть туманом краснеет гузочек огня, другу огня ожидают представители.